Мой любимый пример импровизации Борис Николаевича. Он абсолютно подтвержден последний раз, по-моему, в книге Шахрая. Значит, Шахрай гордо рассказывает, что они разработали для России модель президента как английской королевы. Значит, то есть он вынесен, он поднят над всеми властями, но ничего как бы сам не делает действует власть, правительство, дума, судебная власть. И вот они значит, предлагают Борису Николаевичу, он описывает это совещание, где они сидят, и вдруг Борис Николаевич говорит, замечательно, очень хорошо, только вот сюда допишите право президента принимать указы, имеющие силу закона. И вот вам английская королева превращается в короля Карла Стюарта. Понимаете, вот это поразительно, и поразительно и то, конечно, что они не сопротивляются этому, они не возражают ему, видимо, думая, ну ладно, там потом поправим на практике.